Доброго времени суток всем, это видео про Аманкас, это видео про карту Полюс, и здесь же вы можете в описании найти карту, очень даже детализированную и сделанную довольно красиво, можете ее скачать, на стену повесить не знаю, или если вам, например, трудно разобраться в этой карте, потому что она большая, можете смотреть на эту карту, когда играете. И сейчас я проведу для вас небольшую экскурсию по этой карте, чтобы вы хоть ориентировались что где. Обычно вы появляетесь в посадочной капсуле, так же как на карте мира. Ну, как бы на мира вы появляетесь рядом с ней, а тут вы появляетесь как бы в самой капсуле, вы увидите потом. А потом уже после экстренного собрания вы появляетесь здесь, в офисе, пока вы... пока я говорил Рассмотреть окружение. Здесь два шкафчика стоят. Почему-то только два. Здесь библиотека. Можно сказать, только здесь. И кто-то разбросал здесь книги. Может быть, это был предатель. но ну, неизвестно. Также здесь находится проход э, в обеззараживание. Которое я потом покажу. И также здесь есть 9 плеер, который, как видите стоит сейчас на заставке и каждый раз он ударяет угол очень приятно кстати заходим в обезорожение потому что в лабораторию нельзя входить с чужими бактериями однако же предатель может входить туда с чужими бактериями но он же через люки может ходить культура реалистично даже слишком Здесь находится исследовательская, да, я сказал лаборатория, но это исследовательская, на самом деле. Здесь есть пара интересных заданий и те самые колбочки, которые вы видели на превью, ну, на картинке, на полюсе. И такие вот окна внизу лавок, тази. Проходим через дверь, обеззараживаемся. Мы оказываемся тоже в лаборатории, но уже, как бы, туалет, там дырка. Здесь находится сканирование, опять же можете показать, что вы не предатель. Интересное задание вот здесь. Задание с телескопом, довольно интересное. Здесь что-то, я не понимаю, что это. И вот тут у нас бур, который может иногда быть задание. Он будет дырку, одна дырка уже, как видите, здесь есть. Плакат, кто может прочитать, что здесь написано? Я могу прочитать только see, видеть и say. Сказать. Но остальное я не могу прочитать, слишком мелко. Здесь еще одна дырка и выход наверх, где находится вот такой вот сейсмический столб. И мой текст, еще мое имя пропадает. Здесь посадочная капсула, мы к ней потом вернемся. Еще одна дырка. И вот он, это второй сейсмический столб. Это что-то вроде реактора. Ну или же просто что поддерживает стабильность тут. Его надо чинить так же как реактор, покажу вам это позже. А в посадочной капсуле ничего тут собственно такого. Просто два еще одни... еще два задания. А выглядит она, выглядит она вообще так же, как и выглядела, когда вы летите. хранилище дырка и задание по наполнению баков. Окно закрыто, поэтому вы не можете через нее видеть. А через это можете. То есть можно снаружи посмотреть внутрь. Так, вот здесь мы ничего не получили. Электричество. Ну, это то же самое, что электричество на скелте. только тут оно еще круче и громче. Тут же надо чинить аватаж электричества. Люк сломанный. Камеры. Вот камеры здесь интересные. Увидите тоже позже, чем они интересные. Большое окно. Внизу такой вот проходик и находится дерево. И стекло, через которое почему-то нельзя ничего видеть. Хотя может это даже не стекло, может это монитор какой-нибудь. И дырка тоже там есть. О2, тоже О2. Здесь прям бутылки с воздухом. И паровой котел. То есть H2O. Ну и тут тоже задание. Еще одна камера на выходе, чтобы следить за всеми. В связи есть задание по тому, чтобы чинить Wi-Fi. Тоже новое такое. Еще одно окно, еще одна дырка. Вид такой хороший открывается на снег. Задание по тому, чтобы пострелять с Ройда. И это тоже видно снаружи. Можете доказать свою Вот здесь еще дырка. Два снеговичка. И вот эта штука. Вот этот. Вот это вот. Это я расскажу тоже позже. И мы вернулись обратно сюда. Кажется, все. В офисе мы уже были. Всю карту вроде как я вам рассказал. В связи были, вооружейные были, вот два были, в, были в, были, в, были, в были, в охране были, в лаборатории были, в другой лаборатории тоже были, и в посадочной капсуле были. Так, ладно, в следовательской, не буду их путать. Вроде как все. Вроде как все. Но если не все, я вставлю, наверное, видео, где я извиняюсь, что не сделал. Видео, где я извиняюсь, что не сделал. Вот здесь вот еще есть э, место, где я не был. Еще одной дыркой. <как> И вот этот самый мостик. И вот там справа находится исследовательский центр, справа снизу. Еще одна комната, которую я не показал. Вот тут еще есть интересная вещь. Справа монитор. Ну, про него я тоже расскажу. И теперь уже наконец можем перейти к заданиям, начнем с обычных, а потом уж как водится So Задания, которые показывают вашу невиновность. Если вы, конечно, сможете убедить кого-то посмотреть. Задание по астероидам. Ну, это понятно. Смотрите на пушку. И видите, она стреляет. Вот сейчас. Сейчас. Выстрелю. Я хочу два раза. Я хочу двоих за один удар. Ну, ладно. Ну, в общем, видите, да? Пушка стреляет. То же самое, ну и тут... Но тут оно, оно, всегда. Знаете, что на каждой карте есть медбей, и на каждой карте сканирование выглядит одинаково. Необычное задание. Первое из них, оно мне нравится, это телескоп. То есть нужно найти. Нужно найти нужный объект. И чем ближе вы к ним, тем быстрее он начинает стукать. Но я хочу показать вам просто все, что здесь есть. Планета отломанная. Корабль, какая-то звезда смерти. Странные вещи. Далее идет задание по выключению и включению Wi-Fi, а точнее по его перезагрузке. Надо его сначала выключить, а потом снова включить. Задание в лаборатории «Измерить температуру». Нужно выставить температуру на то, что тут написано. То есть, минус 18. Ну, или что попадет. Задание по сканированию QR-кода. Да, такое есть. Вот здесь ваше имя и ваш QR-код. Если вы его перевернете, поднесите к этой штуке, поводите и ну вот, как бы все. Неизвестно зачем. Но нужно вставить ключи. В корабль. Их тут, кстати, 10 штук как раз таки для всего экипажа. Задание в О2. Надо наполнить баллоны с воздухом. Довольно интересное задание. Ну, как интересное. Мне, мне оно понравилось. С таким звуком они заполняются. Ну, понятно, потому что там сжатый газ. Задание, потому чтобы открыть трубопровод. Ну как трубопровод? Трубовод в буквальном смысле. Вам нужно крутить вот этот штурвал. Который, ну, на самом деле, конечно же является просто вентилем, <coughs> вентилем к трубе, и нужно сделать это в двух местах, вот тут и вот здесь. Нет, даже в трех местах. Здесь, там и вот тут. Ну, тут недалеко идти, поэтому я считаю это за одно место. Тем более, что это одна комната. Интересное задание. Ну, только вода медленно идет. Наверное, потому что туго затянуты. Задание по раскладке артефактов. Ложатся они с очень приятным таким звуком. Таким глухим и одновременно мягким. Помните задание про воздух? Ну вот здесь то же самое, только вода. И вода течет медленнее, чем газ. Это мы из курса физики знаем. Ну не знаю. Как вы, я знаю. Поэтому это происходит немножко дольше. Но похоже. Нам нужно пойти и наполнить воду в кулере, то есть мы, можно сказать, несем этот бак с водой и наливаем воду в кулер, чтобы потом попить водички. Помните, также я говорил про то, что здесь есть задание? Ну так вот оно. Это задание, надо стабилизировать вот эту бурилку, чтобы у нее статус был нормально, а так у нее статус плохо. Выравнивание жизненных характеристик дерева. Да, вот именно так мы занимаем себя Просто поднимаем, пускаем рычажки и воды побольше тебе. Мне нравится, с каким звуком это все происходит и каждый со своим причем. Помните эти штуки, разбросанные по всей карте? Ну так вот, это погодные модули и чтобы их пройти, вам нужно вот так вот провести линию через несколько из них. Но я сделал так, чтобы меня заставили провести линии через все. Это, мне кажется, самое такое задание, самое трудоемкое, потому что если вы сделаете ошибку, вы не можете назад отойти. Вам нужно начинать все сначала и проходить эти лабиринты, причем пальцем. То есть, у кого маленький экран, этому не повезло. Или у кого телефон нечувствительный. Они даже смогут вообще. Возможно, никогда не смогут пройти это задание бывают простые. Вот, например, как сейчас. Просто вот изгибы. А бывают и посложнее. Но их всего здесь, кажется, 5 штук. Если я правильно помню. О, вот этот еще легче. Тут вообще можно даже разными путями. Вот так, вот так и вниз. И потом нужно идти... А, нет, их тут все таки 6. И потом нужно идти в лабораторию, которая находится... Немножко правее отсюда. Ох, как у меня заданий много. Или, может быть, их семь. Сейчас узнаем. И там у каждого модуля погодного есть даже свое название. Да, это погодный модуль. И эта локация называется улица на ноутбуке. Ну, с помощью которого задание можно в свободном режиме выписывать. Да, их тут, их тут шесть правильно я все посчитал. модуль К, модуль ТБ, модуль Ира, модуль ПД, модуль ГЛ и модуль МЛЖ. Хорошая ссылка разрабы. Также вы можете следить за здоровьем всех своих друзей, ну или как сказать, за здоровьем всех членов экипажа. Тут увидите, что с ними все в порядке, но если с ними каким-нибудь образом вдруг что-то случится, даже не знаю, что это может быть. Вы сможете увидеть, что он мертв И пульса у него нет. Не знаю, где это может пригодиться и как можно отслеживать кого-либо таким образом. Ну, я вот просто не понимаю этого. Может быть, кому-то это будет полезно. Не мне. Ну, и раз уж мы здесь, последнее задание, это, опять же, измерить температуру только уже рядом с лавой. И тут она обычно всегда теплая, потому что лава горячая. Ну, а теперь к предательским вещам, конечно же. Как вы думали, без этого обойдетесь? Нет. Но для начала камеры. Камеры здесь устроены необычно, можно так сказать. У них гораздо шире обзор, но зато вы можете видеть одну камеру только. Я в... оставлю в описании ссылку на изображение чистое, ну на карту, и на карту уже с нарисованными областями вот этих именно камер. И еще люками. Ну так, если кому надо. Шакальная, потому что киномастер шакалит Все, что он видит Ну, кроме видосов Видосы он просто аккуратно шакалит в 720p И нужно покупать премиум, чтобы там было 1800, то есть HD Но у меня денег нет, поэтому, к сожалению, только 720p В описании можете найти ссылку на вот эту тоже Она будет не такая шакальная, обещаю Можете сами посмотреть Скачивать как бы не обязательно. Только эта версия немножко затененная, как видите. Там автор, ну, автор вот этой карты. Автор, который делал все эти скриншоты. Эти штуки зеленые это и красные стрелочки. Это да, я подрисовал просто так. А главную работу он делал. Я его даже не знаю. Да и он меня, собственно, тоже. В общем, в описании найдете ссылку и на первую не измененную и на вторую вот такую. Может быть, кому-нибудь это поможет. Порядок их я не знаю. Но это можете уже как бы по ходу игры понять. Саботажи. Конечно же, это последнее, что мне осталось вам показать, кроме дверей, которые будут еще дальше в конце. Ну, конечно, саботаж электричества. Решается он так же просто, как и на всех остальных картах. Он вообще решается везде по-одинаковому, просто рычажки нужно включить. Сейчас пока подождем. чтобы когда... Что бы мне поделать, пока я жду колдаун какого-нибудь саботажа. О, придумал. Ну что ж, вот и перезарядился мой саботаж. Саботаж связи. Ой, извините, связь чинить нужно снаружи. Забыл, забыл связь чинится здесь, чинится так же, как и на двух предыдущих картах, просто повернуть рычажок куда надо. Саботаж лаборатории, я так полагаю, хотя, э, показывается оно как, ну или выглядит же оно как саботаж реактора, нужно чинить, ну как, как реактор собственно, только на скелде и на мире они находятся на большем расстоянии. Тут они находятся на дальнем. И здесь, как видите, на пути дырка. То есть предатель может, в принципе, если осталось человека, ну, 5, например, один бежит чинить левый, другой бежит чинить правый. И предатели выкудают из люка, Убивает его, и все. И следующий, кто бежит, репортит, и его могут выкинуть, если, конечно, у вас не детективы работают. А сейчас я перейду. В режим обычного человека и буду смотреть спокойно ли мои сокомандники теперь у нас нет предателей и все хорошо только у нас вот реактор или что какой же катаклизм произойдет если мы не починим ну на самом деле какой потому что в свободной игре люди свободны от смерти Двери это нечто на этой карте, потому что тут все очень. трудно, так сказать. Двери закрылись, как видите, здесь и здесь. Полностью ограничивая нам выход. Ну, разве что через исследовательскую. Но это опять же нужно подождать, пока дверь откроется и все это. Но здесь, вместо того, чтобы открывать их как бы моментально, здесь вам нужно открыть их именно вручную. То есть на.. Нажимаю рычажки или выключаю их. Может это просто настолько много там замков? Не знаю, может быть. И тут работает это с каждым зданием, где есть больше одного входа. Например, вот сейчас закрылось... закрылся один вход, потому что тут только один вход. Ну и откроет он также. Ну вот, например, можно заманить сюда кого-нибудь убить и сбежать. Но для этого, опять же, там есть окно. И вот здесь, как видите, нас закрыли именно в этой, в этом крыле. То бишь, то крыло оно не закрыто, потому что здесь, здесь О-2. О-2 это именно вот, вот эта дверь и эта дверь. Значит, вас закроет именно тут. Но можете закрыть кого-то вообще, как бы на двойной замок, вот в этом коридоре. Если он один останется, вы его закроете в этом коридоре, и ему придется открыть эту дверь, еще и ту дверь. Ну, либо же эту дверь. О, я вижу через щели двери. Так, кажется, не должно быть? А может быть и должно, ведь щели-то есть. А может быть и нет. Двери-то герметичные должны быть, по идее. Ну и дальше, дверь закрывается здесь. Ну здесь не сильно интересно. Мне больше понравилась идея того, что они закрываются здесь. И здесь также можно из окна посмотреть, где вот один вход всего, хранилище и оружие, оружейный, можно подойти к окну и подсмотреть, но это прям для таких частных случаев. Или здесь, закрыли, и через окно опять же видно, о, я кстати по двери бегаю, но я боюсь спрыгнуть, поэтому придется и открыть в любом случае. Опять же, вот из окна, как видите, можно увидеть, если кто-то кого-то убьет. Ну или же просто, что там было два человека, вышел один, а там труп. Ну, как бы понятно, да? Если он закрыл дверь. Но тут есть дырка, поэтому предатель может второй быстренько выпрыгнуть и его завалить. Так что, ну... Сами решайте. Если предатель один, то как бы нормально. Он не может тоже выйти, пока дверь не откроется. Вот так вот. Я тебя... Я себя запер, можно сказать, в два... Замка. Чё ж я путаюсь-то. Но я-то могу свалить. А они не могут. Я могу даже вот сюда переместиться, не открывая дверь. Поэтому ладно, нормально, все, не не запер себя. Ну, вроде все. И как раз в конце этого видео задание завершилось.